Привет, мой любимый слушатель, сегодня, я думаю, ты тоскуешь, скучаешь на расстоянии с любимым человеком, поэтому тема такая, тоскуешь, но в мае мы не будем маяться. Давай посмотрим на Ленорман, насколько ну, же это истинно. Когда же эта тоска, наконец-то, превратится что-то другое? И во что она превратится? Расклад будет на двух вариантах. Выбирай. Первый. Второй. Подумай о ней или о нем. Представь себе, что бы могло быть, если бы вы не были в разлуке. Загадай сроки. Подумай о самом страстном, самом большом, что вас связывает, самом проникновенным, что есть у вас, и что заключено на небесах, и что хранят звезды. И это сбудется, и это мы увидим сейчас в этих таинственных, мистических и правдивых картах Ленормана. Я думаю, ты уже справился с выбором, не так ли? Итак, первый вариант. Карта Солнца. Ты горишь, ты горишь встречей, у тебя в сердце пыл, страсть и желание увидеться. Ну что ж, давай посмотрим, что будет дальше. А дальше будет судьба и рассвет. И ваше общение, как ты сам видишь. Карта птиц. В принципе, вы общение и не прерывали. Оно было между вами всегда. Что будет еще? Исполнение твоего желания, твоей мечты. Как видишь, две карты звезд. одна на Таро и вторая на Ленорман. Ну что ж, наоборот, карта букет, карта не просто страсти, а невероятный тяги друг к другу. Загаданный тобой партнер точно так же относится к тебе, как эти цветы у Кетти. Этот человек, кто бы он ни был, какого бы ни был пола, возраста, статуса, он твой и навсегда Вы с ним соединены. Вы судьба друг друга. Смотри, не просто судьба, а ключевой человек в твоей жизни. Поздравляю, первый вариант. Переходим ко второму. Вопрос. Тоскуешь? И что будет дальше? Номер два. Она твоя женщина. Скорее всего, меня смотрит мужчина. И если же меня смотрит девушка, то тогда вы женщина этого мужчины, на которого вы смотрите, звезда, женщина, и вы его выбор, по луги Пентакли, на Таро. И вот смотрите, рыцарь Жезлов, не зря он здесь выпадает, он уже на пути к вам. Ну что ж, давайте на Ленорман посмотрим чего еще ждать в ближайшем будущем карта лили верной любви карта ограничений потерь больше не будет разлук ваша разлука заканчивается заканчиваются они бурной страстью по карте медведь и это навсегда потому что на обороте у нас якорь и я не думаю что в вашей жизни когда-либо было более точное определение вашего отношения к мужчине или если вы мужчина, я не думаю, что была другая женщина, которая была бы так важна для вас по карте якорь, и еще эти отношения принесут вам новую сладость, почему вы спросите? Да потому что они построены на самом истинном, непосредственном чувстве любви. Я вас поздравляю, вариант номер два, у вас настоящая любовь, потому что здесь школа фигурная карта, но и первый вариант был также хорош. Если хотите, я посмотрю. Чем закончится ваш союз для двух вариантов? Итак, чем закончится ваша встреча для варианта номер один? Она закончится тем, что вы всегда будете вместе, и ваши отношения по этой карте всегда будут приносить успех в любом деле. Это карта Клевер. Вы будете... Настолько сильно любить друг друга, что никакие больше разлуки вам не страшны. Ну что ж, опять-таки ключевые отношения. Как всегда, карты гадают, если кто помнит первый вариант. А теперь смотрим второй вариант. Что же принесут ваши отношения в будущем? Они принесут вам бурную страсть и вы всегда будете желать друг друга так же как впервые это было а также романтику вы будете много путешествовать вы будете всегда на одной волне друг с другом и еще вот две творческие натуры очень поэтичные а скорее всего вас это связывает, потому что вы романтики по этой карте. Поздравляю вас и желаю вам сладостного свидания. Ну что ж, все, кто заходили ко мне в гости сегодня, получили этот мистический опыт не зря. И я думаю, что ваш мужчина, вот он. Или вы, мужчина, для этой женщины, которая выпадала сейчас в раскладе. Вы чувствуете сейчас на этом красном, потому что ваши чувства так же полки, как и этот фон, как и эта свеча, как и эти цветы. Ведь не зря паш жезлов, правда, и не зря же звезда, Пускай все мечты ваши исполнятся и поскорее. Я рада, что могла быть рядом сейчас в эту секунду. Благословляю вас на самое доброе, самое лучшее. Будьте счастливы. И до новых встреч.